Всем привет! В прошлом видео я снимал ролик по поводу непрайма. вывел на него тоже кучу негатива И фанаты все-таки заступились за этот инструмент Сказали, что я не прав и этот инструмент очень хороший и неубиваемый Не знаю насчет неубиваемости, все-таки у меня этот инструмент долго не живет Почему? Не знаю Кто-то скажет, что я не умею работать с инструментами я с 18 лет работаю в столярных мастерских и мне сейчас 37 лет, поверьте, опыта работы с инструментами очень много. Я в руках держал как и брендовые инструменты, так и китайские дешевые. Работал на станках как и большие производственные профессиональные, так и обычные маленькие непрофессиональные как заводские, так и самодельные станки. Так что опыта с этими станками у меня предостаточно, и инструментом пользоваться, поверьте, я умею. Фанатам, что хочу сказать фанатам. Если у вас полно этого инструмента, и он вам приносит радость, и вы как бы кайфуете от того, что вы им работаете, это очень хорошо. И слава Богу, что он у вас не ломается, и вы им довольны. Слава Богу! Но для себя я точно скажу, что у меня с этим инструментом не сложилось и больше складываться не будет. Это грубое замечание я делаю специально для дни проема, не в сторону вас, чтобы вы меня там оскорбляли. Вот, по поводу дни проема. Просить прощения у него точно не буду Что хочу сказать Вы мне прислали баларку Напишите свой адрес Я вам отошлю эту баларку назад Бесплатно Даже сам заплачу за пересылку сто процентов. Если вы напишете, Я специально даже сниму ролик Как я ее отсылаю вот. А вы в ответ Как вы ее принимаете вот. Я думаю договорились Но факт в том Что Почему весь этот сырбур? В том, что когда я вам отправил вот эту болгарку, она э, сгорела, да? Пусть она сгорела, я не из-за того, что она там вышла из строя, там, тому подобное. Я из-за того, что эта болгарка должна быть отремонтирована хорошо, да? Вот вы отнеслись, отремонтировали ее хорошо, я получил эту болгарку в руки и я обрадовался. Почему обрадовался? Потому что я еще договорился, чтобы мне отремонтировали компрессор. Мастер сказал, никаких проблем, отправляем и все сделаем. Я потянул быстренько этим компрессором работу, чтобы неделю можно было бы подождать. И все-таки я отправил этот компрессор и ждал, когда он придет, чтобы снять офигенный классный позитивный ролик, чтобы поддержать не М, что все таки пусть инструмент невысокого качества, да там, но сервис на первом уровне. Но когда пришел компрессор, представьте, какое мое состояние, когда я сидел, снимал именно красивый классный ролик, и я увидел, как пропускает воздух. Я нашел просто течь. Течь воздуха. Все. Вот после этого меня просто опять перекосило. Я вспомнил, как я опять э, переживал за этот инструмент, когда он ломался у меня, когда мне не было за что заменить его, э, ни за какие деньги. Вот. И я начинал э, выдумывать всякие, э, как говорится, идеи, как бы заменить этот инструмент, либо как бы вырвать из семьи деньги, чтобы купить инструмент в эту мастерскую. Вот. И меня, как говорится, все пошло наперекосяк. Вот так, друзья, получается. Посмотрите этот ролик все-таки до конца. Поставьте себя на мое место, как бы вы повели в этой ситуации. Если каждый раз махать рукой, Днепраем привыкнет. А я хочу сделать такое замечание, чтобы вам потом было работать еще лучше и комфортнее. Чтобы Днепраем все-таки осознал, что он делает некоторые ошибки. И закрыл эти дыры своим, как говорится, качеством, а не как бы рекламой. Вот то, что я хотел вам сказать, друзья. Нравится, конечно, не нравится. Кому-то нравится очень сильно Днепроэм. Я понимаю, что кому-то нравится и тут оскорблять, что вы готовы горой стоять за этот инструмент. У меня есть тоже всякий инструмент, который я могу стоять горой. Но об инструменте мы будем спорить очень долго. Но чтобы этого не было, чтобы мы не спорили между собой, Нужно все претензии предъявлять именно Днепроему, потому что частично он виноват и в этой истории. за того, что он не, обоснов... ну, не сделал правильно, как говорится, в сервисе не смогли сделать правильно инструмент. Вот. Но мало того, что, как говорится, не смогли, они не смогли сделать этот инструмент, зато за вторым разом у них все получилось. Но все-таки и там, как говорится, пошло все наперекосяк. Новая почта. Побросала этот компрессор как захотела, и масло вылилось в общем-то коту под вкус Вот так это и произошло. Смотрите то, что я наснимал. Вот. А в конце мы встретимся. Еще немножко некоторые выводы и подсказки для Днипра проема я подскажу, что нужно делать из запчастями. Так, друзья, пришел компрессор. Не знаю, что они там сделали, что не сделали. Здесь что-то вот написано. Под салофаном плохо видно. Вот, что, что, что хочу вам сказать. В общем-то, ну где-то неделю не было его. Вот, в тот вторник я отправил. И в этот вот сегодня вторник я забрал. 18 марта сегодня. Вот. Ну сейчас распакую. Я думаю, на камеру не нужно это показать. Вот, и посмотрим, что они сделали с ним. Нели немало. Два пункта это диагностика и очистка изделия после ремонта. Все остальное это запчасти. В общем-то, 11 запчастей заменили э -э комплект. Поршневых колец три штуки вот тоже заменили. В принципе, полностью его перебрали. Визуально можно посмотреть, что здесь заменили. Вот здесь немножко подтравливал. Заменили так. Э, э, так, так, так. Не знаю, что с автоматикой трогали, не трогали. Точно скажу, заменили вот эту деталь, заменили вот эту трубку, потому что она была вот такого цвета. И здесь была сорвана резьба. Потому и заменили вот эту деталь. Она была сорвана еще с самого начала. Я когда купил, прошло уже три недели, и у меня просто так вот это пух и сорвало. И когда обратился в муазин, у меня отказались ну, принять этот компрессор. Именно за вот этого патрубка. Потом уже я сам это все разбирал. Мотал, в общем-то, всякие функи, жидкие функи, простые функи мотал, чтобы это все держалось. И этого, конечно, надолго не хватало. Видно, вот клапан для слива конденсата. Этот клапан у меня через полгода там отвалился. Я туда болт вкрутил и все И так я спускал конденсата Потом этот болт уже просто там лопнул и я не мог вообще спустить конденсат вот так, что еще здесь заменили ну так на вид посмотреть его почистили я думаю, что более-менее он так на вид еще виден, да масло тоже походу заменили, потому что при перевозке туда на ремонт оно пролилось здесь неплохо, я не обозначил в новой почте что нужно ее ввести вверх и потому оно пролилась вот ну, как говорится это не беда для меня потому что за это все я не заплатил ни копейки что пока это все качалось я заметил что они полностью все это перепаковали кроме именно вот этого место. Ну, в принципе, они подумали, если не соплить, зачем туда и лезть. Вот. Ну, как на мое мнение, можно было бы все-таки его разобрать и, как бы, по контрольному это все и перепаковать. Ну, ладно, если не будет пропускать, значит хорошо. Все перепаковано, вижу, более-менее. Так э, работу сделали свою мастера нормально, можно сказать мастерам. Маленький, как говорится, пиздец. Как бы все обнадеживало, все знаете, так хорошо было классно. Ну, по виду оно все держит. Не знаю, увидите вы? Видите? Вот оно как травило, блядь, вот здесь. Вот так оно и травит. Вот так тебе и мастерство. Вот, друзья. Вот такая фигня. Компрессор работать стал лучше. Именно в накачке в моторе. Ну вот здесь они снова не пропакованы. Вот это, вот эта фигня. Вот. Это же мне придется все разбирать. Давайте старым дедовским методом. Видите? Видите? Это я невооруженным глазом увидел. Оно еще и вот здесь там где-то. Да в общем-то оно все травит, если честно. В принципе не знаю где там еще найдется эта вся беда. Но Фигня фигнёй, блядь. Вот, друзья, а через время, через время... Вот эта маленькая дырочка о себе даст знать. Потому что если пропускает сейчас, так оно будет пропускать и дальше. Понимаете? Вот поймите меня правильно. От ребята, все-таки это же гарантия. Да, я отправил вам на гарантию. Вы сделали вот это. Оно как у меня здесь пропускало, так оно пропускает и дальше. Я в магазине ее купил. Через три недели у меня начало вот это пропускать. Из-за этой фигни, вот, за этой фигни, вот, вся фигня и началась с Днепроэмом. Знаете, как получается, вот, обнадежился, да, так болгарочку подарили, там, человеческие отношения, блин, такие, наладились, да, так, с Непраемом. Они так взяли это все, Ой, устал я, друзья, устал. Честное слово, устал я уже с этим непраемом. Честно, хотел вот только уже, блин, снять такой ролик классный, блин, похвалить, вот пусть инструмент там плохой, ну, за ту сервис, все. ну какой нафиг даже сервис. А так то же самое сделали, так, наверное, и болгарку. Фихи его знает, что там внутри сделали. Если вот это сейчас вот это травит, его не проверил мастер. Фу. Мат. Здесь мат, друзья. Вот так. Вы поняли. Это мат был. В общем-то, друзья, какая ситуация. Я купил этот компрессор и через три недели вот это вот здесь. Вот здесь начало просто так фигачить воздухом я это открутил это открутил начал скрутил потом вот это здесь вырвало через через буквально день я здесь намотал резьбы здесь нету в общем-то лепился вот это все что мог вот с гарантией я как бы обращался в магазин они сказали мы не занимаемся уже как бы с этим неправимом, ничего у нас с вами не получится ну как бы махнул рукой да там поплевался в интернете я поплевался блин ну нет слов понимаете выключусь а то сейчас маты будут такие что не остановить меня так друзья в общем то позвонил я к мастеру который ремонтировал вот этот компрессор я виноват отправьте ее ко мне еще раз Это не серьезно. Вообще не серьезно. Ну, блин, слов нету. Не серьезно в, в чем? Потому что еще мне нужно неделю ждать, 7 дней. Потому что в тот вторник я отправил, в этот вторник я его забрал. Блин, ребята, понимаете, вот реально сейчас вот э, так, такая реальная ситуация. Про какую я вам говорил, что мне нужно сейчас работать, красить, лачить, да? Я могу им палачить все. но все-таки это же гарантия. Зачем через неделю он прорвет у меня опять? Практически неделю, ну, максимум три. Оно опять прорвет, не опять это отсылать. Либо сейчас отсылать. Это капец. Какие какие отсылания? В общем-то, это самое начало, вот в том месте это все прорывало. Теперь оно прорвало опять. Честно, я не знаю. Мастер ош... говорит, я человек, я ошибся. Я ее прекрасно понимаю. Все ошибаются, все. Ну, торопиться, если честно, в такие ситуации не надо. Нужно это проверить. Говорит, я проверял. Ну, как проверял, если оно там, не знаю, оно там пропускает. Честно, я уже устал с этим неправилом. Устал, дико устал. Тогда выбросил столько денег, да? Вот. <coughs> ну и ладно, ремонтируйте, да, так как, как бы так и быстро все. Оказывается, быстро это тоже нехорошо. Торопятся ребята. Либо им копейки там сущие платят, и они торопятся, чтобы побольше заработать. Это понять можно их, потому что семью нужно кормить. Не знаю в общем-то поговорил я с мастером он сказал что позвоните на горячую линию позвонил я на горячую линию поговорил с оператором оператор сказал что продиктовал все серийные номера оператор сказал что сейчас обработает информацию. Подождал я еще там несколько, 5 минут, что-то такое где-то. Весь разговор длится ровно 9 минут и 10 секунд. Вот. Подождал я это все. Он в конце сказал, что со мной свяжется. Ждите. Ждем. Будем ждать, друзья. Будем ждать. Я... Слов нету. Будем ждать. Я уже с хорошей подсветочкой снял. То есть включил камеру. Снимаем и смотрим как красиво это пропускает вот через неделю через неделю оно будет так пропускать что фиг успевать будет накачивать вот этот компрессор в общем то друзья поговорили мы поговорили оказывается мне надо ее снова везти вот давайте снова в сервисный центр вот реально вот, ладно уже воевать так воевать Выезжу я им назад. Фу, блядь, друзья, Слух просто нет, вот еду, еду прямо сейчас не откладая, это все В старой одежде даже не переодеваясь. еще такая погода, дождь. Понимаете, какая ситуация? Вот реально, вот реально это просто. Обидно, когда хочется верить, что это хоро хороший инструмент. А ветой это ну, полная гавна. Какие сегодня хоть часы? 18. 18 да? Это такая, в общем. -то. Все, это спасибо. Ой, вот так-то мы и живем. даже погода. Обиделась на Днепре. Получается какая ситуация. Сейчас восьмой день. Да, вчера я отвез этот компрессор конченый. Теперь начинаю я испытывать уже такой неплохой дискомфорт. А какой дискомфорт? Сейчас объясню. В одном из роликов я делал кухню. И там заказчик попросил там к окну сделать вот такие рейки. Вот, он как бы да, заказал это, когда я установил кухню, да, но за кухню он не рассчитался. Он сказал, сделай мне вот эти рейки, а то скажешь, смотри, еще не захочешь делать рейки, как бы, это будет тебе как бы стимул, да, не рассчитай за кухню. За кухню там осталось забрать 70% стоимости кухни. Вы сами прекрасно понимаете, что когда я делал кухню, я еще вложил свои деньги, чтобы купить материал, да, и как бы надежда выхватить вот эти деньги, чтобы дальше продолжать как бы и кормить семью и развивать свою небольшую мастерскую. Вот теперь нужно мне вот покрасить вот эти рейки. Как я их покрашу? Они как кисточкой я не покрашу. Вот он звонил, говорит, ну когда ты там сделаешь? Я его оттянул на неделю, а теперь оттягиваю еще раз на неделю. Вот сегодня с утра он позвонил, как говорится, целый день спортил себе настроение и меня спортил, потому что немножко грубовато он сказал, что меня не волнует твои проблемы, а мне нужно, чтобы ты доделал это все. Понимаете? Потому что реально мы с человеком договорились на определенное время, вот мне нужно это все сделать. Форс-мажорные ситуации, да, там, бывает. Ну, блин, они очень часто с неправимом. Почему-то на мне все горит, на мне все ошибаются в ремонте. Я не знаю, почему. Это так они говорят. Теперь вот еще один небольшой заказик, который нужно срочником покрасить. Потому что вот эта рамка под зеркало на подарок человеку на 40-летие. Завтра, блядь, Человеку день рождения. Что мне делать? Вот теперь я эту рамку повешу у себя на стене. Позвонил заказчик, сказал: мне нафиг не надо, теперь твоя рамка. Оставь ее себе. Вот. И отдай мне завдаток, который я сделал. Вот вам первый ущерб. Теперь еще одно неудобство. Я клею сейчас вот эти шарики, и мне нужно их шпилечником пристябать аж пилечник есть а воздуха к нему вот блин нет сегодня понедельник 24 число и пошли У меня уже если честно уже сил нету на этот днепро м и получить сегодня а какое сегодня число 24 уже в мене голова не ворится. Так, друзья, вообще-то приехали мы домой, у меня, знаете, вот просто такое упавшее настроение, аж не хочется его распаковывать. Но э, прежде чем я отправил, я в горячке не отправил им ни гарантийных талонов, ничего, я просто как бы обиделся очень сильно на них. Ну, сами понимаете, все-таки ожидалось, что я буду дальше работать, а пришлось мне целую неделю ждать. В общем-то, не знаю, как оно доехало, что доехало. Что-то такая так коробка, вся погнутая. Ну, в принципе, будем распаковывать что. Что стоять смотреть? Распаковал. Ну, первый сюрприз. Не знаю, либо фильтр сам отпал, но уже отваленный. Это, наверное, новая почта такое сделала. Смотрите, блядь. Ну, не знаю, что с этим мне компрессором будет делать. Его, наверное, там перевернули тысячу раз, в общем-то. Все масло коту под хвост. Это уже новая почта, наверное, виновата. Блин, вот невезуха, так невезуха с этим не вот, понимаете, вот, вот такие нафиг, блядь, проблемы. Извините за выражение. Просто вот такие геморрой. Вот такой реально геморрой. Вот я должен, блин, кататься, ездить, блин. Вот, вот все, блин. Понимаете, блять, ну словно. Не... Сейчас я ее, вот, в общем-то, вытяну, посмотрю, есть там масло или нет, далью, в общем-то. Потому что есть у меня компрессийное масло для компрессора. Господи, помилуй, за что ж ты меня так наказываешь с этим Днепроэмом? Фу, бог ти мой, не могу больше, у меня сил на него нету-то и все, в общем-то. Ладно, сейчас вытаскиваю все это барахло, реально. Я просто ее не проверял там ничего, потому что думаю, ну смысл проверять. Смысл, потому что там себе парить мази, там стоять сейчас, это все вытаскивать. Я ее сейчас вытягиваю и проверю, что здесь как и увидим. Потом будет вердикт полный. От сегодняшнего дня я уже себе подбираю компрессор вот другой марки с Днепроэмом уже, как говорится, покончено раз и навсегда. Поломается, сгорит. Как говорится, и шнурка даже отрубивать не буду. Не нужен и шнурок, я ее сразу вот так весь целый в металлолом. Практически я не буду с ним возиться, опять по этим гарантиям. Вот, так что, ну, видите, ребята, вот отослал, раз не про Эм, не на портаче, так новая почта. Фух, ладно, я вам говорю, понимаете, какое у меня сейчас внутри ощущение, это только не знаю. Когда погано, значит плохо. Видите, вот так меня расстраивает вот этот непрайм. Наш и украинский бренд, который похожий на бред. Прошло целый час от того, как я его накачал, от того, как я высказал все мнение на камеру. Вы увидите ее, это мнение попуже. Ой, в общем-то, ничего здесь именно не пропускает, но все таки где-то течь присутствует. Вот, видите, ну, упала на одну атмосферу. За час одна атмосфера, 8 атмосфер, это за 8 часов. В общем-то, за один день оно станет к нулю. Ну, знаете, друзья, маленькая течь всегда превращается в большую течь. Где-то Немножко попозже. Оно начнет опять травить. Опять я начну это все латать. Если будет пропускать воздух, компрессор не будет успевать накачивать данные атмосферы. И не будет набирать те литражи в минуту, которые записаны в данном компрессоре. Соответственно, это добавляет износу компрессора, потому что вместо того, чтобы качнуть один раз, он качнет два или три раза. Так что, кто из нас не прав, решать вам, друзья. Вот. А я, пожалуй, спустю воздух с этого компрессора и пойду отдыхать, потому что завтра я буду ехать покупать новый компрессор. Ну, если получится обзорчики, я вам обязательно покажу нового компрессора. Итак, друзья, посмотрели ролик. Я думаю, что вы войдете в мое теперь положение. Почему я так агрессивно отношусь к Непроему? Потому что именно за это. Если конечно да, делает ошибки, все сервисы делают ошибки. Ну, блин, почему-то получилось, что постоянно все худшее припало от Днипраэма только мне. Вот. Не знаю почему и как я не могу предполагать. Вот. по поводу подсказки неправильно из запчастями запчасти вы должны реализировать для ремонта подальшего ремонта инструмента. Некоторые люди у которые не могут сами отремонтировать инструмент, они это прекрасно понимают, они отнесут вам в сервис по-любому. Те ребята, которые могут отремонтировать после окончания гарантии сами, они могут заказать э, запчасти. В течение, например, э, там двух дней с интернета придет запчасти, и они ее заменят. Не нужно будет людям ждать по целой неделе. Вот те ребята, которые ремонтирует во время гарантийного на эталон еще не вышел срок годности да есть и они сами ремонтируют они лезут вот их нужно как так говорится наказывать да потому что они сами могут э, испортить инструмент а потом еще предъявлять какие-то претензии вот чтобы этого не случилось предлагаю вам маркировать ваши э, запчасти чтобы вы бачи видели при ремонте данного инструмента, что этот инструмент уже ремонтировался И по этой нумерации вы должны определить, ремонтировался он в сервисе или нет Возможно, вы такими и занимаетесь Я, например, ну, не знаю, есть такой у вас или нет Когда вы ремонтируете, у вас маркированные запчасти и тому подобное Вы проверяете, когда и как заменялась эта данная деталь Вот все у меня с вами Днипраем. На этом я прощаюсь с вами навсегда, потому что я не буду больше покупать ваш инструмент. не он неприятен. Вот, вот на этом все. Думаю, на этой, как говорится, звонкой ноте мы оставим Днипраем в покое, то есть я оставлю. И он пусть оставит меня в тоже в покое. А по поводу баларки, я серьезно, если хотите, напишите адрес. Я вам отошлю ее назад и как бы будем в расчете, чтобы уже избавиться от этого инструмента. Но на этой ноте нужно заканчивать этот ролик. по поводу этой всей ситуации, поставьте себя на мое место, как бы вы поступили, можете написать в комментарии, как бы вы повели в этой данной ситуации. это уже, как говорится, ваше право вы можете все изложить в комментариях. А у меня все, друзья. Всем пока, до новых встреч.